Извините, слышно меня? Да. Добрый день, уважаемая Лорисана и участники встречи. Я бы хотела продолжить печальную историю выборов в Санкт-Петербурге вслед за Александром Владимировичем. И хочу сказать о том, что у наблюдателей Петербурга был всего однократный опыт наблюдения за негативным голосованием в нашем городе. Это выборы 2020 года, лето 2020 года, голосование по поправкам в Конституцию. И поскольку обжалование нарушений по порядку ЦИК действующему тогда было невозможно, то единственный способ защитить законность этих процедур было именно участие членов комиссии с правом решающего голоса и их особые мнения. Мы собрали, как говорил Александр Владимирович, 99 особых мнений и проанализировали их содержание, эти особые мнения членов участковых, территориальных и Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И в соответствии с этим анализом можем сказать о том, что порядок Который тогда действовал, порядок ЦИК, который тогда действовал для э, многодневного голосования на территории Санкт-Петербурга, не исполнялся практически полностью. Ну, например, порядок ЦИК требовал информирования избирателей о предстоящем голосовании. Ну, тут идет речь о придомовом, я уже с радостью услышала, что его не будет, но тем не менее тогда это действовало. Информирование э, о том, где, когда будет происходить придуманное голосование, отсутствовало не только для избирателей, но и для самих членов избирательных комиссий. Они узнавали о том, что оно состоялось, только увидев э, переносной ящик, неожиданно возникший в помещении для голосования. Или даже акт о таком голосовании э, прямо непосредственно на подсчете. Э, следующее – это количество переносных ящиков. Порядок ЦИК требует принятие решения о точном числе переносных ящиков, использующихся при многодневном голосовании. Если у нас такие решения принимались, то они не были доведены до участковых комиссий. А вот, например, моя территориальная комиссия номер один приняла такое решение. Оно было прекрасно по своей сути. Там было написано число переносных ящиков не более 10. То есть э, сами участковые комиссии могли определять их число в зависимости от потребности. Вот такого быть не может никак. Это решение э, невозможно. Далее, это, э, то, о чем говорит Александр Владимирович, это ведение списков введение списков избирателей. На голосование до основного дня комиссии выходили либо со списками избирателей, либо с выписками из них, либо вообще без ничего. И, соответственно, потом внесение в основные списки тех, кто проголосовал досрочно, оно сопровождалось большими трудностями. Тем э, членам комиссии, которым удавалось посмотреть на эти списки, они отмечали, что число отметок раза в 3-4 в меньше, чем число бюллетеней. А большинству э, членов комиссии, которые оставили особое мнение, им не удалось вообще ознакомиться со списками. То есть что там происходило, никто не знал. И э, в связи с этим, безусловно, процедура подсчета голосов э, была очень сокращенной у нас во многих комиссиях, был пропущен весь этап э, работы со списками. То есть э, зачем их считать, зачем их обрабатывать, когда их, собственно, никто э, толком и не вел. И э, я хочу сказать о том, что э, в порядке, который действовал и тогда, и действует сейчас, вот про трехдневное тре голосование нынешнее, да, э в нем есть э одна единственная причина, которая, э делает, э ну, которая позволяет признать бюллетени, полученные при многодежном голосовании, э недействительными: это превышение числа э бюллетеней, обнаруженных в перевозных ящиках, ну, в сейф-пакетах над тем э, числом, которое указано в акте. Но, к сожалению, э, таких причин очень много. Кроме этой, существуют вот все те, которые говорила выше. Например, у нас в Петербурге на общероссийском голосовании примерно в половине комиссии вообще не использовались их пакеты. Э, либо их не было в принципе, либо это было на усмотрение председателей. Поэтому э, реализация этого порядка не имеет никакого смысла. Поэтому, если Центральная избирательная комиссия э, думает продолжить эксперимент и продлевать, как я понимаю, многодневное голосование, трехдневное голосование, то мне кажется, что в этом порядке должно быть написано не только, что превышение числа бюллетеней ведет к тому, может, ну, вы поняли, в всех пакетах ведет к тому, что они признаются недействительными, но и нарушение любого из пунктов порядка, хотя бы одного, должно вести к признанию, полученным с нарушениями припятений, тоже недействительными. Иначе это просто декларация, которая не выполняется, по крайней мере, в нашем городе. И, естественно, общественная организация наблюдателя Петербурга ратует за однодневное голосование, потому что сил и возможности проконтролировать его гораздо больше. Об этом говорили и Алексей Алексеевич Венедиктов, и Николай Игоревич Рыбаков. Но я понимаю из контекста сегодняшней встречи, что, в общем-то, принципиальное решение принято, и речь идет только о деталях того многодневного голосования, которое будет. И я бы хотела еще раз подчеркнуть, что «Дьявол кроется в деталь». Важно, чтобы было не только порядок, а чтобы были средства настоящих пролезных, чтобы он выполнялся. Спасибо. А... Уже Спасибо. Минут. Спасибо. Спасибо большое, Галина Михайловна. Кстати, именно вы, наблюдатели Петербурга, в свое время нам подсказали. Вот я помимо QR-козирования, это тоже да, из Питера пошло, да, а вот применение. По-моему, от вас тоже было приложение, по пакетом тоже. То есть многие какие-то вещи как раз хорошие от вас тоже приходили, и мы будем, надеюсь, продолжать взаимодействие контроль за тем, как будут проходить выборы в вашем великом городе. Дмитрий Владимирович, тоже будет выступать?